30 лет фантастика, как, как вчера все было, все это помнится и поражаешься быстротечности по времен. Очень жаль, что Егор не может отпраздновать по ряду причин этот юбилей. Но хорошо, что вышло кино. Признаюсь честно, друзья, я его еще не видел. Но я очень надеюсь, что раз он так называется, здорово и вечно, то зрителям именно этого и ждать. То есть Публика пойдет на эту кинокартину, я думаю, подготовленная уже достаточно. Уверен, что это достойная кинокартина, и не зря она так и называется. Здорово и вечно. Приятного просмотра. Начнем. Роудс.